Всем привет! Наверняка вы сталкивались с тем, что тот или иной товар, купленный вами в магазине, является обманом. То есть не тем, чем он должен быть на самом деле. На упаковке написано, например, что чипсов в два раза больше, но на самом деле больше не самого продукта, а всего лишь воздуха в пачке. И сегодня я собрал таких 10 фотографий, на которых невооруженным глазом видно, как праздитель нас обманывает. Давайте начнем. Часто, наверное, сталкивались, а может и нет, но факт фактом, что на самом деле не всегда можно доверять тому, что написано на упаковке. Это хорошо видно на примере всеми известного шоколадного батончика Сникерс. Также в последнее время стал сильно халатурить МакДональдс. Хотя, мне кажется, это всегда было неудивление. И снова шоколад, и снова производитель нам обещает море орехов и ягод. Но на самом деле мы имеем вот такой вот результат. Тут, не с этим ничего не поделаешь. На моем личном опыте была такая ситуация, что маленькая упаковка картошки фри практически ничем не отличалась от большой. У меня только один вопрос. Зачем это делать? Хотя я знаю ответ. Доля она живая, это ж понятно, всем известно. И снова благодаря ярко сделанной упаковке мы не замечаем настоящее качество и сущность продукта. Смотрим. Опять Макдональдс. Тут все понятно. В принципе, как всегда, без комментариев. Комментировать не хочу. Всем спасибо за внимание, если понравился ролик, ставь палец вверх, подписку не забываем. Ну а я с вами прощаюсь, до скорого видео. Но это не точно.